Всем добрый день, 28 апреля. Это пора, когда пчеловоды массово приобретают пакеты, привозят на свои пасеки для размещения по своим углям. Но не всегда совпадает конструкция. Пчеловоды, как правило, которые производят пакеты, реализуют их на рамку 300, стандартные. А в последнее время все больше переходят на ульи малого объема. Альпийские, полурамка, острожский, ну и так далее. В том году я закупал пакеты, у меня строжская система, тоже нестандартная по отношению к рамке Додан на 300 и нужно было перевести на свою рамку. Как я выходил из ситуации в этом случае? У меня раньше была рутовская система и очень удобно оказалось сейчас ее использовать в, этом, в этой технологии длина рутовской рамки точно такая же, как и дадановской. А ширина корпуса рутовского, десятирамочного, оказалась в аккурат по длине рамки острожской. И вот что я делаю. В нижний корпус, понятно, что рутовская короче. Под нижний корпус ставлю подкрышник, один, можно два, для того, чтобы высота умещалась по высоте, Дадановская рамка. И размещаю четыре рамки, пакет. В основном это рамочный сейчас. Затем укладываю разделительную решетку, и сверху уже моя рамка. Но предварительно из пакета я ищу матку и перемещаю уже на свою сушь, в этой суши, уже среди суши на мою рамку гнездовую, Острожскую, желательно поместить и рамку открытого расплода где-то из каких-то семей, и там плодная матка. Ну и вкратце покажу как это выглядит. Вот мы разместили, разместили пакет на 4 рамочки. Ну, здесь утепление, так и импровизированный вариант. Четыре рамки печатного расплода. Матку забрали уже на свою рамку. Перекрываем разделительной решеткой. И возвращаем корпус. Из печатного расплода будет... Постепенно выходить молодая пчела, а пакеты, как правило, на печатном расплоде, Нет. мы покупаем. Вверху плодная матка и открытый расплод, который нужно кормить. Соответственно, это будет таким поводом и выманивающим фактором для того, чтобы ушла вся пчела из нижнего корпуса, где будет выходить для освоения верхней части, где уже сосредоточена будет основная жизнь. Расплод открытый и мат. Так, теперь смотрим, как будет выглядеть это в стандартной моей системе Острожской. Получил я пакет. Как в этом случае разместить нестандартный. Если на и по длине не подходит, по высоте понятно, тем более. Как разместить пакет и перевести на свою рамку? Размещаю пакет вертикально. Это два пустых корпуса. Пакет раз... размещаю вертикально. Проходящий магазин здесь по корпуса и рамки суши. На них ставлю. Четыре рамки пакета, утепляющие боковые полностью внизу, внизу утепления и вверху. И здесь ограничу утепление. Накрываю разделительной решеткой, также же переношу матку предварительно вверх и даю рамку открытого расплода. Ну и покажу, как это выглядит. Знаю будет ли видно. Ну видно. Чтобы не снимать камеру. Вот они стоят. Одну приподниму. Видно, да? В прошлом году я пересадил таким способом 25 штук, брал пакеты у ребят Черновцов, Буковинский пасечник хороший, я доволен пакетами, вы видите какое развитие, молодцы, в этом году взял в другом месте, пока не буду говорить у кого, обкатаю и отчитаюсь в конце сезона, как они сработали. А так вообще-то, кто занимается пчеловодством, особенно начинающие, не старайтесь с весны, если цель приобретения пчелосемьи на расширение или вообще с нуля, не покупайте семьи большие, стараются как можно взять побольше семью, за ценой не стоят, но для сильной семьи нужны еще и мозги, практика. А если взяли пакет, это всегда рабочее состояние и до конца сезона. Вовремя расширяйте, и будет вам работа в радость.